Ну что, порни, принимайте свои поздравления, примите поздравления от своих старших братьев, от нас, от апельсинов. Четыре года. Это уже достаточно времени, чтобы всем заявить о том, кто вы есть. Давайте поздравим на рождение. Пожелаем успехов и свидания, Больше чести и Ребят, поздравляю вас с даты. Желаю вам здоровья, самое главное. И во благо нашего великого могучего. Все, все у вас было хорошо. С днем рождения. Мы поздравляем Маларина с днем рождения. Желаем им стойкости духа, крепости боевого характера и только победы. Днем рождения. Давай побольше побед мы остановились вместе. Я уверен, что вместе мы можем все. Желаю здоровья, что приходили, болели, но они едут. Этого, парни, поздравляем вас с днем рождения! Желаем, конечно же, здоровья, больше побед, меньше травм. Вместе мы единая целая и единая семья. Один С рождения! Один рождения! Один рождения! Один рождения! Один рождения, парни!